Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат меркурий 130 f и чек возврата за наличный расчет по свободной цене. Для пробития чека возврата за наличный расчет на кассовом аппарате меркурий 130 f необходимо войти в кассовый режим. Для этого набираем два раза клавишу «ТОК». На экране появится приход 0. Нажимаем клавишу «ВЗ».